Можете теперь меня о чем-нибудь спросить? Да. Современное аниме делает при помощи компьютерной графики и рисуется. Вот аниме рисуется. Вообще, да. Да, да, они сохранили эту технику и на самом а, деле, если… Но на компьютере. Но на компьютере, да. Очень много фонов делалось на 3D, очень много моделей, которые задние бегают. Очень заметно, что это именно полигональная графика компьютера. Да, но несомненно… Передний план рисуется по-старому, но на компьютере. Ну, если, например, рисована анимация, то аниме, ну, сохраняют в большинстве даже э, современных. Прорисовка, они используют очень часто саму модель персонажа, которая двигается и так далее, а вот прорисовка эмоций, прорисовка всех глаз, всего прочего, все равно остается на художнике, 2 d А трехмерки, там очень много сейчас трехмерных. Есть люди, которые только трехмерные анимы делают, собственно, на гидографике. Ой, смело тебе Да. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> А какой путь более трудоемкий, тот, который пластиновый, кукольный или же рисованный? Какой сложнее? Смотря с лучше. Это хороший вопрос. на самом деле время тратится, использование времени на создание мультфильмов одинаковое, работы очень много. Хотя, э, смотрите, в пластилиновой анимации больше пластики, немножечко больше возможностей, потому что кукольные они все-таки более статичные, у них не такая большая полифония движений. То есть кукла она имеет некоторое ограничение, что в пластилин вы можете что-то и как-то более динамичнее изменять. То есть вот эти 24 кадра или 18 кадров в секунду, которые э, сохраняются в классической да в любой анимации. С пластилиновой анимацией это проще сделать, чем с кукольной. Там будут все-таки квадратные немножко движения, потому что это кукла. А как в кукольной анимации фон делает? Он рисованный или он тоже как в реальных декорациях? А, а, есть, есть масса вариантов, как это можно сделать. А, есть, Бывает статичная, ну то есть, э, например, аст статичный фон, но нарисованный также, допустим, есть примеры очень замечательной рекламы, э, когда у них движимые только животные, которые используются в рекламе, то есть движимый медведь, который идет, движимый заяц. А фон, он практически статичен. Ну, там дерево, он идет, идет, идет, идет тут. Еще раз, это же дерево. То есть, на самом деле, больше э, из-за того, что больше внимания уделяется э, активному предмету, ну, самому главному, который играет главную роль. То есть, я думаю, ответила на вопрос, да? То есть фон получается да. Да, да, да, да, да, да. Всегда будет главный акцент на чему-то мнимо, да, если мы ожив, ожив, оживляем или животное, или какой-то предмет, то статичный, а живой предмет, потому что он действует, потому что зритель будет наблюдать именно за живым предметом, который, ну, на которого мы пришли смотреть и выбираем мультфильмы. А какое будущее мультипликация? Какая она мультипликация Какая же она, мультипликация хорошая! Да. Самое главное, чтобы э, все, что бы не создавалось, оно бы, оно сохраняло вот эту первозданную любовь, доброту и истину, которая наполняет и которую в любой момент хочется смотреть, улыбаться и которая доступна для любого человека, ну любого возраста. То есть будет это смотреть маленький малыш, которому два года, или такой э, взрослый человек, который просто в какой-то момент улыбнется, это вызовет в него добрые эмоции. Я, сама, я думаю, что это самое главное, что я надеюсь, что сохранит анимацию. А вот как будет с тем, что сейчас, в общем-то, появляется достаточно много таких э, полуфильмов, полумультиков, когда не совсем понятно, это фильм или мультфильм? А что с этим жанром? Он будет как-то разделяться в отдельный жанр или нет? А это просто… Потому что сейчас уже есть возможность с помощью 3D создавать полноценные фильмы, уже скажем, не похожие на мультики, но в то же время есть достаточно большое количество произведений, которые все еще хотят создать например, возьмем Пробуждение жизни. Mm -hmm. Это вроде бы как полноценный фильм, но в то же время... То есть, Это можете рассказать потом, да? Давай я, по, я попробую. <с> в общем, э, ком, ну, развитие компьютерных технологий, они, конечно же, сказываются. Это все употребляется э, в, в развитии мультипликации, в развитии возможностей. В общем, э, история знает очень богатое количество примеров, как оно все развивалось, как появлялись какие-то э, компьютеризированные моменты, компьютеризированные э, графические моменты э, в фильмах в мультфильмах. То есть они сначала выделялись, старались это все сгладить, чтобы оно смотрело и не вырезалось из общего фона. То есть смотрела все одной целостной картинкой, не разбивалась, что мы заметили там графика компьютерная, а тут совсем живой человек. Ну. И, им, в общем, все это развивается, и это, этому тоже место есть быть. И Люди все равно они будут использовать те программы, которые они придумывали, для того, чтобы создавать что-то новое и смотреть. Ну, я не думаю, что там через сколько-то лет останется флешевая анимация, да? но она имеет место быть. Когда-то в какой-то момент она существует и продолжает двигаться, и люди создают такие мультфильмы, потому что это легко и можно сделать. Ну, то есть использование технологий будет продолжаться, эксперименты будут. Любимый мультфильм? Вот такой сложный вопрос. <свят> Последнее время. <свят> Я считаю, что самый лучший фильм это бразильский фильм 2014 года. Это Мальчик и мир. Это э, удивительный простой мультфильм, для которого э, там герой, главный мальчик, который просто нарисован, он кружочек. У него тело квадратное и э, ручки-ножки просто палочки. Э, понимаешь, вот э, Но идею, которая несет этот фильм, который несет этот мультфильм, вот эту э, полноту, я считаю его самым-самым лучшим. пока. но Винни-Пух все-таки где-то подкрадывается. Я смотрю, а винни же, Винни-Пух, он такой простой, такой элементарный. Ну, там немножко другие, там. Хороший акцент на озвучке, да. Каждый, наверное, вспомнит, там, если ему там поднести -пуха, там или услышать. Он такой, это точно он. Да-да-да. Ну, я имею в виду, да я имею советский пух. Именно того самого хитрука. Да? Я ответила? Да, класс. Отлично.